достаточно трудно представить человека, который ни разу в жизни не делал рентген. Снимок зуба или флюорография – достаточно частые процедуры, через которые проходили многие. Однако бытует мнение о том, что делать рентген не так и полезно для здоровья. Является ли это правдой, либо ничто иное, как очередной миф? Попробуем разобраться в этом вопросе вместе. Если брать во внимание то, что рентгеновское излучение относится к группе радиационных, оно может оказывать негативное влияние на человека. Но какой объем дозы должен быть для того, чтобы нанести урон здоровью? Поскольку влияние рентгеновских лучей зависит от интенсивности, а также времени облучения, то просчитать вероятность негативного влияния на организм будет не так сложно. Наши органы обладают различной чувствительностью и именно это влияет на степень поражения. Рентген – это не единственный источник радиации. Люди все время подвержены радиоактивному влиянию, которое происходит из различных источников, например, как космической радиации. Согласно современным исследованиям, доза радиации, полученная при облучении грудной клетки, равняется ее же количеству в обычных для человека жизненных условиях, которые он получает на протяжении 10 дней. Так же, как и многочисленные медицинские процедуры, рентгеновское исследование не несет никакой опасности в случае осторожного и рационального использования. Медики используют минимальную дозу облучения, которая нужна для получения правильного заключения. Количество радиации, используемой в большинстве медицинских обследований, минимальное, а польза от обследования практически всегда значительно превышает риск данной процедуры для организма. Рентгеновские лучи действуют на организм человека только в момент включения переключателя аппарата. Длительность просвечивания рентгеновскими лучами в случае обычной рентгенографии не превышает нескольких миллисекунд. Таким образом, становится ясно, что такая процедура не опасна для организма. Напротив, своевременное обследование отражается положительно на нашем здоровье. Подписался на канал и умнее сразу стал!